Итак, есть 12 капканов, в которых мы оказываемся. Чаще всего эти капканы, в которые мы попали в детстве, остаются на нашем теле и причиняют нам боль. Но за годы жизни мы, безусловно, научились э, как-то ходить так, как-то прихрамывать, как-то изгибаться, сутулиться, я не знаю, там, лишаться чего-то, чтобы не активировать эти капканы, чтобы не было так сильно больно. И для того, чтобы понять, какие именно капканы вообще существуют, они, закончились ли они в нашем детстве? Нет. Лес отношений продолжается. Мы продолжаем строить отношения, мы оказываемся в новых городах, на новых работах, в новых коллективах, с новыми партнерами, и капканы продолжают быть вокруг нас. Просто другая тема, что я, как взрослый человек, могу научиться их видеть, я могу научиться с ними работать, я могу научиться понимать, что вот тут капканы, вот тут мне его нужно обойти, или если я все-таки вляпалась в него, то вот я таким образом могу себя спасти.